просто граффити, а настоящие картины, шедевры на стенах домов. Украсить фасад дома – значит выделить его на фоне окружающей строений. Значит сказать что-то окружающим через уличное искусство. Рисунок на фасаде дома – не просто прихоть отдельных владельцев, частная недвижимость, уличных художников или архитекторов, это искусство граффити. Граффити на стенах отдельный вид искусства. Граффити – это рисунок на стене здания, перенесенный при помощи красок или нацарапанный на поверхности. Это пласт уличного искусства. К нему относится любое изображение, а подписи автора до полноценной картины. Как вид искусства рисунки граффити пришли к нам из древних времен. Этноскальные изображения, которые датируются десятками тысяч лет, до нашей эры тоже первобытная граффити. Современное искусство зародилось в начале 20 века в США как способ разрисовывать вагоны товарных поездов. Девочка из Юлямисте, Вон Бомб, 2015 год. Девочка из «Юлямисты» – крупнейшее в странах Балтии настенное полотно. «Стрит-арта» – это крупногабаритное произведение, представляет собой девушку с красным зонтом на переднем плане, стоящую под каплями дождя на синем фоне. Это одно из первых наиболее популярных объектов уличного искусства – Таллине, обративший на себя внимание и получивший отклики в прессе. Интересно, что капли дождя представляют собой бинарный код, состоящий из 1560 нулей и единиц. Именно на мотоциклах фирмы Harley-Davidson устанавливались основные рекорды в гонках. В 1921 году Харлей стал первой машиной, превысившей скоростной барьер в 100 км. Инженером компании была не помеха даже Вторая мировая война, и они продолжали разработку новой модели. Новая модель появилась в 1948 году и была ключом к созданию новой эры в истину Харлей Дэвидсон. Рекорд по продаже мотоциклов этой фирмы был установлен в 1995 году, когда было продано более 105 тысяч орлеев. Самой популярной моделью является Фэтбой Толстяк. В наши дни Харлей Дэвидсон находится в непростом положении за счет высокой конкуренции на рынке производителей. Байкерский чай. Спорная имеет много трактовок, очень горячий чай для согрева после долгого движения, когда сильно замерзнешь, очень крепкий чай для более быстрого резвления, подогревая смесь водки и пива с очень крепким чаем для более быстрого опьянения.